Приветствую вас, уважаемые представители Знака Зодиака Стрелец! Надеюсь, что вы все очень хорошо отдохнули, отметили праздники. И теперь вы готовы с новыми силами дальше двигаться по своим жизненным сценариям. Сейчас мы с вами будем смотреть, что происходит в вашей жизни, что будет происходить с 8 января по 30 Именно в этот период Венера будет двигаться по вашему символическому дому денежек. Для вас достаточно долгое время финансы были очень... Ну, то есть, были некой такой темой, которая была для вас очень болезненна, и вам приходилось, возможно, принимать решения, которые были главным образом продиктованы вашим финансовым благополучием. То есть вы ориентировались на финансы. Ну а теперь вы вступаете в период, когда у вас появляется больше свободы. И об этом еще говорит соединение планет Сатурна и Юпитера, которые вышли из вашей зоны денег и перешли в ваш дом, связанный с поездками, с контактами, с такими коротенькими путешествиями и в общем-то с умением договариваться. У вас появится на ближайший годик-два больше возможностей возможностей в плане э, принятия каких то нестандартных решений, может быть, даже вы захотите повысить свою квалификацию, чему-то подучиться, обучиться для того, чтобы ну, продвинуться на какой-то еще более высокий уровень своего профессионализма. Ну, или расширить, может быть, некоторые свои познания в той сфере, которая для вас интересна. Давайте посмотрим. И с чем с каким настроением вы вступите в этот период начало, 8-9 число Венера образует очень прекрасный аспект, раз, два, три четыре, пять, шесть, ага, как раз у вас это зона работы к Марсу, то есть по работе должны быть очень приятные события ну, учитывая, что 8-9 у нас это выходные, возможно это просто знаменуется каким-то вашим, ну, очень благоприятным физическим, очень хорошим физическим, эмоциональным состоянием также в это время возможны приятные знакомства и приятное общение сама по себе венера в знаке зодиака козерог она для вас не совсем привычна, поскольку она требует к себе знаете такого прагматичного рационального отношения а вы в общем-то люди больше настроения и вы любите делать траты, исходя, ну, ну, не особо экономия, скажем так, вот вам от души что-то, вот чего-то очень сильно захотелось, и вот вам тяжело сдержаться, чтобы не, не потратить эти денежки на какие-то другие приятные свои дела, но вот на данном периоде у вас появится как раз возможность эти денежки как-то попридержать немножечко для каких-то других полезных дел, которые причем полезны не только для вас, но и для вашего ближайшего окружения. Также в этот период Меркурий, с 8 числа Меркурий переходит в Водолей, что вам придаст больше контактности, умение договариваться и, кстати, сделать вас более мобильными. Вам будет хотеться общаться, появится больше возможностей встретиться с друзьями, которых вы давно не видели, объездить всех своих родственников, знакомых. Ну, Как-то будет у вас в этом большая потребность. Я бы даже сказала, что, например, 10 Января, Если у вас будет необходимость пообщаться с кем-то из своего руководства, то для вас этот день будет благоприятен. А вот 11-го лучше все-таки отправиться куда-то в небольшую поездку, она вас здорово порадует. 13-го числа не очень хороший период для общения с высшим руководством. Ну и вообще возможно какие-то неприятные события на работе. 14 января здесь могут быть последствия после всего того что было 13 -го. здесь уран останавливается для того чтобы перейти в прямое движение и вы знаете давайте еще раз посчитаем раз два три четыре пять шесть да чтобы я не ошиблась у вас вот эта вот связочка планец достаточно сложная для всех но у вас она находится в зоне работы и в зоне здоровья, это одно и то же То есть у вас может она проиграться или по здоровью, может быть какая-то, ну неожиданно и приболеть для себя Или же это может быть какие-то непредвиденные обстоятельства в том, на том месте, где вы работаете Или даже с вашими сотрудниками, то есть возможен какой-то небольшой конфликт или что-то придется экстренно решать до того что например кто-то уволится и вам нужно будет срочно выполнять обязанности за этого человека теперь 18 января юпитер станет квадрат к урану Юпитер будет находиться так к урану но ну, смотрите здесь неожиданно поездка или же опять ситуация может быть связана по работе неожиданно нужно будет что-то выполнять то что то на что вы не рассчитывали 20 марс соединится с ураном и в общем-то если были до этого какие-то неприятные моменты то до 20 они в принципе уже должны закончиться что-то уже должно выйти на какую-то ровную линию вы будете четко понимать что вам делать дальше как вам куда двигаться и будете понимать уже определенные решения на этот период будут приняты. И в основном это будет касаться сферы либо здоровья, либо работы, отношений со служивцами. 23 января вас порадует аспект от Венеры к Нептуну. Ну Для вас Нептун находится в вашем четвертом доме, дом семьи дом ваших близких и возможно здесь знаете какие-то приятные финансовые вложения поступления может быть радость от своих близких а может быть вам захочется делать что-то Такой приятный приятный сюрпризик для своего дома для своей семьи в общем-то этот день благоприятен для получения радости со своими родными для совместной получения радости со своими родными 28 числа соединение Венеры и Плутона произойдет, опять же, в вашем доме денег. Но смотрите, здесь могут произойти некие трансформационные процессы, связанные с вашими финансами, но учитывая, что полнолуние будет происходить в знаке «Лев», то здесь могут быть небольшие переживания. Переживания у вас коснутся сферы, сферы финансов, а может быть из-за финансов партнера попереживаете. Ну, знаете, как некоторая такая небольшая нервозная, нестабильная ситуация. Но она может длиться несколько часов, вполне вероятно, что вы ее даже и не почувствуете. Или, например, партнер как-то, ну, муж, например, не вовремя вернется домой. или как-то с ним что-то может быть такое, знаете, переживание из-за него, или может быть денег слишком много потратит, а вы не договаривались. А может быть, наоборот, он их потратит и потратит для вас, и вас это как-то ну, немножко взволнует. В общем-то, эмоционально немножко напряженный день. 30 января Меркурий перейдет, вернее, он, не, он станет ретроградным, и он будет около двух месяцев, может быть, даже два, я еще пока не смотрела, ходить по вашему дому коротких контактов и передвижений. То есть, скорее всего, что ближайших три недели после 30 января вы будете заняты тем, что вы будете доделывать что-то, дорабатывать то, что вы не успели доработать раньше. Можете также на этом периоде уйти в какое-то повышение квалификации и обучение. То есть, чему-то подучиться. Например, раньше вы хотели, но до этого руки не доходили, а вот теперь как раз вот они до этого и дойдут. Ну и теперь, прежде чем приступить к рекомендации данного периода По многочисленным просьбам Я это сделаю на Тару А вы мне расскажете, понравилось вам это Было ли для вас это полезно Итак, как вас будет воспринимать окружающий Здесь выпало солнышко Солнышко это радость Ну, собственно, как человека Очень веселого, оптимистичного И жизнерадостного Но по семерке мечей человека с хитринкой, который может немножко манипулировать другими. Но от вас это будет настолько легко получаться, что, в общем-то, и обидеть в этим никого не сможете. Что касается дел в дома в семье. Здесь императрица, все очень стабильно. Здесь все настроено на рост и процветание. Дом в полная чаша. По двойке жезлов, возможно, у вас есть какие-то планы. И вы думаете над тем... Ну, то есть решаете, что вам выбирать, что вам нужно делать дальше. То есть стройте какие-то планы относительно того места, в котором вы живете. Что касается карьеры, здесь... Выпала под... карта подвешенной. Здесь вы находитесь в некоторых стесненных обстоятельствах, когда вы лишены определенной свободы действий и вынуждены действовать в рамках каких-то определенных правил. Ну вот, не туда и не сюда. Вот нужно делать только это, несмотря ни на что. А почему, с какой целью? Для того, чтобы удержать то, что есть. Четверка Пентакли, как правило, говорит о том, что человек хочет удержаться на том месте, в котором он сейчас есть, даже если оно его до конца и не устраивает. Но так должно быть для него, это для него важно на сегодняшний момент. То есть пока еще не время действовать. Что же касается взаимоотношений с вашими партнерами, здесь выпала карта справедливость. Это может быть как, и для, и как бракосочетание для тех, кто собирается выйти замуж или жениться, или оформить ваши взаимоотношения. Вообще любое юридическое оформление Взаимоотношений Очень благоприятно ну, Все, что касается оформить на бумаге Ну и для партнерства с, В плане работы В том числе Под Тузу Пентакли Здесь может говорить карта о том Что ожидаете от вашего партнера Каких-то крупных прибылей Каких-то подарков И даже ваше руководство В том числе Оно тоже может вас наградить Какой-то очень хорошей финансовой Помощью в здесь идет подарочек от партнера. Еще, возможно, знакомство с человеком, который, знаете, вам придет как подарок. Теперь главный свет этого периода маг. Будьте магом, будьте профессионалом своего дела. Действуйте очень активно это не время чтобы сидеть на месте и чего-то ждать по луне возможно вам придется даже в каких-то моментах и мани... манипу про для того чтобы добиться желаемого эффекта не бойтесь идти каким-то начинанием то есть действуйте не бойтесь вообще эта карта еще часто говорит о начале некоего обучения или начале нового дела но здесь, видите, по этим двум, двум картам без манипуляции не обойтись. То есть, ну, манипуляция – это не обязательно что-то плохое. Если это касается общего блага, то вполне может быть. Главное, чтобы вы не перепутали грешное с праведным и понимали четко то, к чему вы стремитесь. Что то, что вы делаете – это действительно то что, вам, это то, что вам нужно на самом деле. Ну, также хочу поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии, подписки. И до встречи в следующем периоде.